Дай мне совет, как мне вести себя, чтобы мои дети никогда не попробовали тяжелые наркотики. нет у меня такого совета. Ты знаешь, сколько я историй знаю, из супер благополучных, обеспеченных семей дети попадали в это во все. Но вот я поэтому и спрашиваю. Я не супер обеспеченный, но я просто неупотребляющий. Как? Ну я только на своем опыте могу основываться. Как там у Муренгофа было? Да? Читайте дневники. Пасите своих детей, не стесняйтесь. Пасите. Конечно. Пасите – это следите или воспитывайте? Да, да и следите и воспитывайте и читайте их соцсети и... Ой. Не оставляйте их без своего внимания.